Привет, друг! В нашем умном доме часто возникает необходимость регулировать яркость освещения. Например, когда мы работаем за столом, нам нужен яркий свет, а когда устраиваем посиделки вечером, можем создать уют, приглушив свет. Для того, чтобы управлять яркостью света, используются диммеры. Диммеры позволяют плавно регулировать яркость лампы. В этом видео я тебе покажу два недорогих сенсорных диммера, которые можно подключить к нашему умному дому. Они практически одинаковые, но один имеет вертикальное расположение кнопок, а другой горизонтально. Оба имеют стеклянную панель и стоят очень недорого. В описании есть ссылки на эти диммеры с AliExpress. Также в описании есть ссылка на мою компанию. Мы профессионально занимаемся установкой умных домов. Оба диммера требуют нулевую линию для своей работы. Если у вас нет нулевой линии, то диммер работать не будет. Вот этот диммер мне нравится меньше и по внешнему виду и по функциональности. Далее ты поймешь почему. Так же, как и оборудование санов, и можно управлять через приложение EveLink. Мы можем включать и выключать свет и регулировать яркость. В данном примере я использую специальную диммируемую светодиодную лампочку, так как простые светодиодные лампочки не будут работать с диммерами. Лучше всего диммеры работают совместно с лампами накаливания или галогенными лампами. Даже диммируемые светодиодные лампы могут противно мерцать при диммировании. Второй диммер мне нравится больше. У него вертикальное расположение кнопок, тут не перепутать кнопки увеличения и уменьшения яркости. И к тому же включение и выключение света происходит плавно в отличие от предыдущего. Родное приложение для него Smart Life. Я бы удивлен, сколько тут можно подключить различного оборудования. Выключатели, холодильники, кухонные приборы, игрушки и даже массажное кресло. Из этого приложения можно управлять уровнем яркости лампы. Также это приложение подключается к Google Assistant и Alexa. Но для того, чтобы мы могли управлять этим диммером из нашего умного дома, необходимо его прошить. Для этого надо к нему припаять провода и прошить прошивкой Тосмота. В прошивке Тосмота есть профиль для нашего диммера Tuya. Теперь можно управлять им через веб-интерфейс. Подключаем его к серверу умного дома через MQTT. Немного настраиваем, и теперь диммер доступен в нашем умном доме. Теперь можно управлять через Basic UI или мобильное приложение OpenHub. Также диммер появился в приложении дом iPhone. Отсюда можно управлять яркостью, включать и выключать свет, можно управлять голосом. При нажатии на среднюю кнопку свет плавно включается до того уровня, в котором он был последний раз, а при повторном нажатии плавно выключается. Стрелками можно регулировать яркость. Смотрится диммер достаточно лаконично, он идеально подходит для нашей гостиной. Управляет он тремя лампами накаливания, тут может быть очень светло, а если нужно создать уют, можно сделать потемнее. Кнопки светятся в темноте. Их можно легко найти. Но если оставить такой диммер в спальню, свет этих кнопок может быть слишком ярким и будет мешать спать. Для управления яркостью существуют и другие типы диммеров, например с физическими кнопками или с крутилками. Если ты хочешь узнать про них тоже, напиши об этом в комментариях. Если понравилось это видео, поставь лайк пожалуйста. На этом у меня все, пока-пока.